Пожалуйста, скажите правду. Если бы вас пытали в Чечне, вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их прихвостни? Тумзо. Не все газыровцы диктокеры, Например, Магомед Давудов с военным опытом, бывший баджаид, проводил операции с оружием в руках. Не стоит недооценивать врага. Думаю, что Путин и Эрдоган Пытаются разделить мир Почему Путина считают террористом А Эрдогана нет Если силовой метод неприемлем почему Эрдоган, почему Эрдоган Почему дружба с Путиным Не осуждается Нельзя назвать отношения Эрдогана С Путиным дружбой Это абсолютно не дружба Дружба была у Буша с Путиным, когда они вместе там на ранчо, вот это вот дружба. Эрдоган является ключевым посредником в переговорах российско-украинских. Это очень важная роль. Если сегодня Турция сложит эти полномочия себе, скажет, все мы не хотим и моментально займут эту нишу другие, это это очень такая важная и ценная роль, которую хотят. Имейте в виду, многие страны хотели бы быть сегодня на, на месте Турции и выступать посредниками. Это очень как бы, ключевая роль. Благодаря Турции сегодня решаются многие вопросы продовольственного кризиса, каких-то иных тем. Поэтому это не дружба. Почему Путина называют, Эрдоган не называют? Потому что Эрдоган не нападал ни на какие страны. Турция, как вы знаете другие страны оккупировать не пытается. А, вообще она проводит такую именно международ, в международном смысле такую очень ну, грамотную и значимую политику. И нельзя не отметить, что Турция при Эрдогане стала ну, вообще другой Турцией. В международном плане ее весовая категория очень сильно а, взлетела. Она сейчас находится в топе а, таких миров, мировых государств, которые с которыми нужно считаться как минимум в регионе, чьи интересы нужно учитывать. При, там, при любых вопросах сирийских сегодня нужно говорить с Турцией, потому что Турция имеет там свои интересы. Это очень такая серьезная, в общем, стала. Серьезным государством стала Турция. То, что не идеализирую Эрдоган. Да, я и не идеализирую. Турция со своей имперской позицией не отличается от России, также мучает Куртов, везде все одинаково, большой пытается ассимилировать маленького, выставить террористом. Я Эрдогана не идеализирую, к нему могут быть претензии, и у меня они тоже как бы есть, но надо просто отдавать должное. То, что он является посредником, это хорошо. Это, если, быть, если не он, то будет другой. По-любому кто-то должен посредничать, иначе это тупик. И вот чтобы такие вопросы решались, как, например, вывоз украинского зерна, для этого нужен посредник. И Турция в данном случае это э, очень серьезный э, игрок, тем более что находится в этом регионе, тем более что Босфорс, Дарданеллы, это, они под контролем Турции. То есть это во, во всех отношениях это очень как бы, э, логически понятно, что именно Турция сегодня... Является вот этим вот ключевым игроком в, в этих событиях. Эми Гер. Некоторые мои знакомые, которые еще вчера скептически относились ко всей истории Ичкерии и ее становления, сегодня жаждут ее возвращения. Ожилая маршу. Барак Лоху брат. Пожалуйста, скажите правду. Если бы вас пытали в Чечне вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их прихвостни? Александр Финский, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это только когда тебя постигает подобное, только там ты можешь узнать, какой у тебя болевой порог, насколько ты в состоянии выдержать эти испытания, на что ты готов пойти, чтобы не испытывать эти боли, эти пытки. Поэтому я, это, я этого не знаю. Я не буду здесь зарекаться, какие-то там вещи говорить или обещать. Никто не знает. Только я никому не желаю оказаться в этой ситуации испытанным да, подобным образом. Меня, к счастью, не пытали. Мне, даже когда я был похищен, пытка меня подвергнуть не было. Поэтому, ну, Аллах меня миловал. Быть может. Быть может, потому что я, может, и не в состоянии выдержать эти пытки, понимаете. Аллах ведь не посылает тех испытаний человека, которые он не в состоянии выдержать. И может быть, Аллах не, не послал мне вот этих испытаний, не, не, не позволил им меня пытать, потому что я бы их не выдержал. Может быть, поэтому. Не знаю. Тумзо, здравствуй. Нынешний Делимханов отличается от Делимханова нулевых. Тебе так не кажется? В нулевых он в... внушал образ головореза сейчас тиктокера. Да нет, я не, не вижу особой разницы. Что тогда был кол колом? Что сейчас кол колом? Тумзо, не все газыровцы тиктокеры. Например, Магомед Давудов с военным опытом бывший маджаэт проводил операции с оружием в руках не стоит недооценивать врага но это он сам о себе наверное так рассуждает что он улучшает если ты его спросишь он где только не был но по факту нет он нету ни одного свидетельства чтобы он реально где-то воевал там с оружием в руках да и он действительно как, ну, какую-то помощь там вначале оказывал возможно как продуктами там или еще как-то. Но вот чтобы сказать, что какая-то ну, какая, какая военная операция, что он там участник, ничего подобного мы не знаем. Поэтому в большинстве. Это не значит, что там таких нет там есть, а, среди них есть, но на каких-то высоких позициях я таких не знаю. А, а вот все вот эти тиктокеры сегодняшние, там, ну, это люди, которые, о которые о, сами о себе говорят, и потому что никто больше о них не говорит. У них нет реального какого-то опыта. Ну что, насчет нашего будущего президента. <говорит> <говорит> Она говорит, что берет свидетелей, вот эти двух, две с лишним тысячи зрителей, и отдает свой голос за меня, как за президента. Барак <говорит> Все, на этом мы тогда завершаем наш эфир. Увидимся с вами, инша Аллах, в четверг в это же время. Всех хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва он творит, созидает,